Дальше продолжает программу Леона Вайнштейна Голос здравого смысла Здравствуйте, Леон Добрый день Ну что, похоже, все-таки э, Нижняя Палата проголосовала за пакет э, помощи, спасения экономики и борьбы с коронавирусом Хотя была такая эпопея еще в Сенате разыгралась по поводу этого законопроекта который на самом деле был очень важен для э, огромного количества американцев, оказавшихся не по собственной воле не по доброй воле в ситуации, когда нечем платить, нечем оплачивать Билла, нечем платить за квартиру, бизнесы небольшие, которые вынуждены были закрыться, а, но, тем не менее, обязаны платить и за аренд помещений и за utilities и так далее. Но вот, слава Богу, проголосовали, и закон, по-моему, сегодня ляжет на стол президенту, и он, похоже, сегодня же его и подпишет. Но этому предшествовало некие баталии в сенате да совершенно, совершенно верно на самом деле закон должен был уже неделю тому назад быть закончен подписан а, республиканцы и демократы взялись за это дело, это было еще на той неделе, просидели пятницу, субботу, и э, в воскресенье, собственно, его должны были закончить, как нам объясняли все время, там и нам осталось только последний, что называется, метр или два, так сказать, из всех, которые мы уже прошли. И вдруг э, демократическая верхушка решила, что... Две вещи, с моей точки зрения. Первое, она решила, что нельзя давать такую победу в руки значит, Трампа. А основная идея ведь не борьба с коронавирусом, там, и не спасение страны, а борьба с Трампом. Это мы уже все знаем, правильно? Доказывать не нужно. А, значит, и поэтому надо каким-то образом остановить это дело, или, по крайней мере, приостановить. А второе, значит, по знаменитому выражению демократов, значит, нельзя давать ни одному кризису уйти неиспользованным. Это я так вольно перевожу с английского языка. Поэтому значит, вдруг в воскресеньях она уже практически все было готово. Нэнси Пелоси предложила целый ряд дополнений. К э, значит, этому договору Которые практически не имели Никакого отношения к этому договору Но вы знаете, сказать, это по-английски называется Свинина, порк да, Которые они засовывают значит, там Разговор идет там, о футбольном поле А туда же заодно засовывают там, на 100 тысяч долларов На да, футбольное поле А туда же заодно тихонечко подсовывают На 100 миллионов долларов снабжение Чего-нибудь, кому-нибудь а, И проходит это под Надо футбольное поле сделать А на самом деле там такое количество денег за который идет каким-то друганам, каких то друганов, с тем, чтобы потом шла обратка. К сожалению, так это все происходит. Значит, и с каждым годом, с моей точки зрения, все ухудшается и ухудшается. Она взяла и засунула туда приблизительно половину того, что было написано у значит, Аказии Кортес и у Берни Сандерса в их печально знаменитом, совершенно идиотском, новом зеленом соглашении, New Green Deal. Тип того что значит поменять стандарты выхлопов у, у, у самолетов то есть практически посадить половину самолетов США на землю и не давать им летать а заставить там всех переходить с энергии такой-то на энергию такую-то оплачивать какие-то миллионы а за, значит оп облегчить профсоюзам, заставлять э, работников вступать в профсоюзы и тому подобное. Вот каким образом все это могло помочь а, значит, нашим, наш, нашей ситуации, совершенно непонятно. И единственное, что это могло сделать, это усложнить прохождение этого договора. значит Тут же, я имею в виду именно законопроекта, Тут же Трамп сказал, что он это подписывать не будет, это чушь, республиканцы сказали, что они этим заниматься не будут, все, так сказать, средства массовой информации сразу же затрубили, что это республиканцы не хотят помогать народу, то есть первая цель была достигнута, но потом до народа, в общем, донеслось что они туда вставляют, потому что все-таки хочешь не хочешь, а надо было объяснять людям, а из-за чего значит, республиканцы что такое там было, что республиканцы сказали вдруг нет да? значит, так что значит, в течение недели один за другим вычеркивались значит, ну я бы сказал, все эти проекты но большинство этих проектов честно сказать, я финальный вариант за который вот Позавчера голосовал Сенат, вечером, ночью и сегодня утром днем голосовал а, Конгресс. А, там еще голосование такое странное происходило. Запускали значит, в Конгресс, в то место, где голосуют, маленькими группами. Они там друг от друга там, в двух метрах находились. В общем, вместо 5 минут, 10-15 минут, это все продолжалось по несколько часов это голосование. Ну и в финале, значит, в Сенате приголосовало, присутствовало 96 сенаторов, и 96 проголосовало за... Остальные были там на карантине, там, или заболели, как Рэнд Пол. И в Конгрессе я еще не знаю результатов, но, по крайней мере, знаю, что... Результатов по количеству. Но я знаю, что, так сказать, уже, уже это принято, и а, думаю, что сегодня, если они успеют все подготовить, или максимум завтра, в субботу, а, значит, все это ляжет на стол к Трампу, и это будет подписано. Потому что, насколько я понимаю, в общем, договорились, что вот всю эту самую свинину, как они ее называют, выкинуть из, из а, этого значит, законопроекта, который сейчас станет законом. То есть, иными словами, на неделю та, была да, такая нужная помощь людям, ведь, знаете, есть люди, которые, ну, у которых есть запас, есть люди, у которых так сказать, есть подкожные ширы, есть люди, которые а, живут, не вот, получил, потратил, а еще не хватает в конце там, периода. А, есть люди, которые действительно необходимы, вот именно сегодня у них там кредитки забиты или нету кредитов. такие тоже есть, им нужно помогать. И помогать им нужно срочно. И, может быть, так сказать что называется, неделя это огромный срок, который им не помогали. Поэтому я очень разозлен и надеюсь, что много американцев разозлились на Нэнси Пелоси и на демократов за то, что они проделали вот такую вот историю просто для того, чтобы хоть как-то какую-то гадость сделать Трампу. Но вот интересная штука. Значит, мы, мы... с Трампом происходит вот все то же самое, что уже происходило. Во время предыдущих попыток демократов каким-то образом его подсидеть, выкинуть, очернить, там что-то еще. Два с половиной года искали какую-нибудь на него грязь, любую, неважно, не с русскими даже, просто любую, ничего не нашли. То есть, бум, что называется, как с гуся вода, ничего не нашли. На любого человека можно найти, правильно? Ничего не нашли. Искали по всему миру. Два года: все журналисты, все сыщики, что называется, все, все пожарные, да, нет ничего. Дальше импичмент устроили. Устроили импичмент, кричали, вопили. Да? Ничего там нету в этом бичменте. Он на второй день после начала крика выдал и сказал, пожалуйста, вот стенограмма моего разговора. Объясните мне, где здесь, вот тут, сделал я то, что вы говорите, я сделал. Нет, мы будем сейчас вызывать людей, которые разговаривали с другими людьми, потому что они знают, что ты думал в этот момент. Вот. Значит, вот приблизительно та же самая история происходит сейчас. Uh, и еще более показательная Она более короткая Поэтому мы видим так сказать, очень показательно Что происходит Попытка очернить Трампа Попытка представить Что Трамп не готов был Трамп не вовремя Трамп неправильно, Но он все неправильно Если идет влево, значит надо, Говорят, что все неправильно Надо было вправо Если идет вправо, говорят что Все неправильно, надо идти влево И вот то же самое было с коронавирусом Значит, сначала Когда Трамп закрыл Прилеты с Китая и Азии Все все газеты, все журналы кричали, что он неадекватный ответ, непропорциональный. Он совсем сушил с ума. Он прекратит вообще мировые отношения между странами. Он ведет нас в военные отношения с Китаем. Значит, бум. Выяснилось, что из-за того, что он это сделал, огромное количество заболевших китайцев не приехало сюда. И не устроило нам то, что происходило в Италии. Да? Значит, дальше. Он закрывается Европой. Снова вой, крик. Этого нельзя делать, как он смеет там, так сказать, да? выяснилось, что после нас Европа стала друг от друга тоже закрываться, чтобы устроить карантин, чтобы выявить больных там, и тому подобное, остановить развитие этой болезни. Значит, Все, что бы он ни делал, кричат, что это ужасно. Значит, каким образом должен реагировать народ? Народ должен говорить: Боже мой, как это ужасно! Что он делает? Он плохой руководитель, он не думает, он сумасшедший, он, ненавидит, он детей не любит, майноритис не любит и тому подобное. Да? Выясняется, что у Трампа с до а, значит, вот начала коронавируса у него было от 42 до 46, его был положительный рейтинг. Сейчас он половиной пятьдесят, То есть, его положительный рейтинг вырос на 5%, процентов, пять да, да, с, вот, условно говоря, 45% в среднем до, до 50%. То есть, прямая противоположная реакция уйдет у народа, чем то, на что рассчитывала демократическая партия. Они вдруг сообразили, что просто от факта того, что он выходит каждый день, иногда два раза, или его команда выходит, рассказывает людям честно, что происходит. Пусть они говорят, что он врет, сколько угодно. Народ смотрит на него, он спокойный, он уверенный, он подобрал, он президентшел то, что они говорят, да, значит, а любимое слово американцами – он подобрал хорошую команду. Эта команда не просто специалисты, они умеют объяснять. Он поставил во главе этой истории Пенса вице-президента. То есть он придал этому огромное значение. Поставил второе лицо в государстве на сказать, борьбу с коронавирусом. Сначала, о, Пенс, он там все будет врать, какой он, не специалист. Не должен быть специалист в главе, а в голове должен быть администратор. Причем еще такой администратор, который по звонку, которого все подскакивают, не просто там, а, нам подождет, да? Значит, это дано этому номер один приоритет, что называется, да? Президент не может сам быть председателем комиссии, потому что у него, так сказать, еще куча других дел, надо еще заниматься, так сказать, парой, парой других дел, да, защищать Родину там и тому подобное. Вот, значит... А все, что делает президент, пока что идет в плюс. И вот что отметила значит, очень раздосадованная Митчел, это ведущая на CNN, она сказала следующую фразу. Она сказала, что бы вы ни делали, что бы ни происходило, его рейтинг растет, и что поразительно, среди демократов и независимых. И вот тут мне стало понятно, что они находятся в состоянии демократы абсолютной и полной паники. Мало того, что республиканцы там на уровне 90 с лишним процентов за Трампа, они еще, он еще и демократом. Ничего не говоря им, то да переходите ко мне и прочее. Просто потому, как он ведет дела. Как он, так сказать, в обычной своей манере, там, так сказать, он наступает там какую-годно, но слушает людей, специалистов, которые рядом, дает им говорить, спорит с ними, но когда он спорит с ними, так сказать, это чистый спор. Говорит, на самом деле, вот еще последний вой, который устраивали демократы, это он хочет вытаснуть нас, нас всех на работу после 12 значит, после истерна, и все мы умрем, да? А 90% американцев, работающих, не студенты и белые воротнички, да? и, так сказать, Голливуд, у которых денег, так сказать, спрятано много, и поэтому они могут говорить: мы не будем работать, там будем ждать. Да? Остальные американцы думают: и те, у кого малый бизнес, миллионы, на нас 7 миллионов малых бизнесов в Америке, и те, кто работает в малом бизнесе, и те, кто работает в сфере обслуживания, и все это, и люди думают о том, как я буду жить дальше. Ну, вот хорошо, там сказать, сейчас мне пришлют. Мы поговорим об этом через секунду там, сказать, там 1200 долларов на человека, плюс дадут там всякие там налоговые, там и прочее, прочее, плюс там какие-то банки согласились, Трамп к ним обратился, они согласились отложить моргиджи на некоторое время, перенести, так сказать, физически на, на, на более дальний срок, а, скажем, три месяца, не давать людям, не платить да? Какие-то люди, которые там у которых квартплаты должны платить, какие-то их значит, хозяева, большие корпорации сделают там то же самое. Но, а, значит... Думать-то мы все думаем о том, что будет завтра. Вот, ну, хорошо, так сказать, да, мы будем сидеть дома, а кушать мы что будем, мы вернемся обратно через месяц, через два здоровой, абсолютно развалинной экономики. Как мы жить будем дальше? Какое количество депрессии будет? Какое количество, как Страм сказал, самоубийц возникнет, которые начнут понимать, что у них нет ни... Они строили всю свою жизнь, оно развалилось за секунду. Какое количество проблем будет возникать. И вот сбалансировать вот эти... И к чему я это говорю? Американцы это понимают. Пресса не понимает этого, потому что в слепой ненависти к Трампу, что бы он не делал, все плохо. А американцы понимают, что он думает не только о борьбе с коронавирусом и вообще, а он думает еще и о том, как же нам жить дальше. И вот именно это и должен президент делать. И вот мне кажется, что за время борьбы с коронавирусом, сказать, если говорить о политической жизни страны, произошел очень большой сдвиг людей, которые вдруг поняли, что... Кстати, вдруг нам с вами, так сказать, мы следим за этим, все мы слушатели, так сказать, и те участники передачи, мы следим за этим. А есть огромное количество людей, которые там, ну, 15-10 минут в день получают информацию из какой-нибудь там телевизионной сети или откуда-то еще, из радио, когда делают на машине, или слушают, не слушают музыку, а слушают политику вдруг. И все, и поехал дальше. А так сказать, ему все время говорят, Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп нервный, Трамп не может справиться, у Трампа нет команды, у Трампа... А вот сейчас то все привыкли к телевизорам дома сидят. Значит, и выходит Трамп два раза два раза так сказать, в день, один раз в месяц с группой людей, второй раз в Белом доме, где-нибудь в Овальном офисе, где-то еще, и говорит, и рассказывает, и объясняет, и дает слово другим людям, и, и имеет какое-то свое мнение и говорить вещи понятным языком. И понятные вещи. Может, они непонятны там, школьникам в одиннадцатом классе, потому что они не нюхали еще ничего. Но люди, которые приносят домой деньги, должны платить за, за электричество, за, за еду этим самым детям, которые в одиннадцатом классе ничего не понимают. Да? Одежда прохуделась. Не знаю, можно, можно подождать ее покупать. Да? А труба лопнула, что не вызывать человека. значит Надо вызывать его. А дети, там что-то с ними случилось. Не та болезнь, Жизнь, которая сейчас вот эта, а какая-то другая. Ведь жизнь никто не отменил. Поэтому вот то, что жизнь никто не отменил, и Трамп занимается и коронавирусом, и этой жизнью, и дает ему огромное количество положительных очков, с моей точки зрения, в в политическом сознании Америки. Но то, что творится в Демократической партии, это совершенно отдельный разговор. Если, Сережа, кто-то захочет, пожалуйста, можем по этому поводу тоже поговорить. Но это, это просто атас. Поэтому они, конечно, будут делать все возможное. Я надеюсь, подъезды, как Путин, взрывать не будут. Но все возможное, что называется вот до этого, они будут делать. Да. И похоже, что народ видит сквозь эту ложь, которую... Пытаются нести демократы, выходит на трибуну Пилоси на пресс-конференцию и начинает рассказывать о своих победах вот в борьбе за этот законопроект и перечисляет все пункты, якобы автором которых являются демократы на самом деле, которые были заложены изначально в законопроект республиканцами. Они рассказывают, говорят, произносят трогательные слова о, о действительно героической работе там, медсестер, врачей и так далее. Но то, из-за чего они задержали голосование за этот законопроект, к этому не имеет ни малейшего отношения. И благодаря тому, что э, дебаты по этому законопроекту в, э, в, в, в Сенате транслировались всеми станциями, и республиканцы выступали и рассказывали о том, что предлагает э, Ди, нэнси Пил, именно нэнси Пилоси, и почему отменили голосова почему завалили дважды э, процедурное голосование по этому законопроекту и благодаря вот этой информации э, то что вы сказали демократ среди демократов популярность трампа растет потому что э, новый зеленый проект это, это безумие абсолютное которые они пытались туда впихнуть а, люди же это все понимают ну в общем сегодня кстати утром тоже была такая драматическая ситуация в конгрессе а, потому что все-таки демократам удалось отчасти часть свинина миллионов на сто как минимум туда засунуть и кстати либертарианец из Кентак, если не ошибаюсь томас Масси. Настаивал на том, чтобы голосовали, так сказать, собрали кворум и обсуждали. Да, и и голос... и лично вставали и говорили, под, да? Под рекорд, да, чтобы под рекорд голосовали, потому что они предложили процедуру голосования голосом: то есть, кто за и кто кто против, кто громче прокричал, так сказать победили а, а он настаивал именно поэтому хотя этот на самом деле как бы осудили его вот этот ход и республиканцы и демократы и президент по этому поводу но я понимаю почему он это хотел сделать конечно конечно то есть потому что демократы ведь поедут в свои круга и будут рассказывать о том как они бились и рассказывать про те пункты которые заложили в законопроект республиканцы но будут молчать о том безумии ради которого они завалили этот законопроект дважды. И вот он хотел как бы вывести их на чистую воду, потому что, как вы справедливо сказали, кто-то следит за тем, что происходит постоянно, а основная это масса населения, к сожалению, либо не следит за этим вообще, либо... Когда-то когда Билл Клинтон сказал, что еще не выходя на выборы, у любого демократа есть 15% преимущества, потому что пресса за него. Вот, к сожалению, именно это у нас и происходит. Если бы пресса хотя бы разделилась 50 на 50 и освещала бы значит, то, что происходит, то демократы никогда бы в жизни не позволили себе. Потому что они точно знают, что что бы они ни делали, об этом никто знать не будет. Абсолютно. И не зря я об этом говорил не раз, что пресса, к сожалению, стала частью пропагандистской машины демократической партии с моей точки зрения пресса американская пресса сегодня это отдел пропаганды демпартии сша вот так оно и происходит поэтому неудивительно что многие к сожалению питаются вот той пропагандой которую 24 часа в сутки cnn как не включишь вот да. мы, то есть для вот них... того я скажу так как CNN это самая раскрученная в мире политическая станция, а New York Times и Washington Post это практически самые раскрученные веб-сайты с американской газетной информацией, да, то а, когда я общаюсь с людьми, которые живут там в Грузии, Азербайджане, а, Украине, России там, и тому подобное, то более того, Латвия, Эстония, которые как бы принадлежат к Евросоюзу, но тем не менее, они их журналисты Зная английский язык и смотря CNN, читая New York Times, повторяют и уже абсолютно убеждены, никто же не говорит им, что это не так, да, о каких-то совершенно фантастически чушных вещах, которые происходят в Америке и которые у них... Вот И как бы об этом все и на все время говорить, непонятно, как этот сумасшедший президент Трамп, который так сказать, просто вместо его психбольницы, как еще он, так сказать, его американцы не выкинули, Есть как, кто же за сумасшедшие, которые за него голосуют. Наверное, те, кто куплены, либо те, кто хотят Сталина. Абсолютно. Именно так и происходит. Поэтому, к сожалению, и вот в республиках бывшего Советского Союза людей пичкают именно этой пропагандой, которую несет в массы СНН. Именно этим. Поэтому начинаешь разговаривать с российскими, там, скажем, диссидентами или либералами, как мы их называем и диву даешься, откуда, откуда в них столько, откуда столько непонимания, а потом, когда начинаешь задумываться, понятно откуда, потому что идут переводы статей Нью-Йорк Таймс, идут переводы статей нью Yorker то есть самые радикальные левые издания переводят статьи и публикуют и пичкают этим население и вот э, я думаю что вот в Украине происходило то же самое и по сей день, к сожалению э, некоторые люди испытывают к Трампу чем испытывают к трампу личную ненависть из числа украинцев потому что они по сей день убеждены их три года а, убеждали в том что трамп с путиным сговорились и поэтому трамп стал президентом и вот они по сей день в этом убеждены вы же помните три года cnn msnbc и все рассказывали нам о том что трамп не сегодня-завтра а вот ему импичмент объявит вот сейчас а, у них уже каждый день, у них уже есть доказательства, которые завтра всем представят. Да, абсолютно верно. И они по сей день так так и думают. А, Леон, давайте у нас есть пару минут времени, может мы примем звонки. Да, чтобы... конечно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Но я, естественно, с вами согласна, но я вот что хотела бы сказать, что они не просто ненавидят Трампа, они делают все то, чтобы а, эта страна начала а, как бы катиться как можно быстрее вниз, разрушить эту страну. Это чисто а, марксизм-ленинизм. Все там это написано для того, чтобы а, восстали люди, так сказать, но вы, дальше я продолжать не буду, потому что все это знают, а, кончившие хотя бы школу там. Так вот, значит, они специально всякие эти порк-проекты туда втискивают для того, чтобы увеличить наш, наш долг который растет триллионы и триллионы и триллионы, который сделали демократы с самого начала и до самого конца. Вот. И они его ставят все время, я имею в виду нашего президента, без... ну, вообще-то в очень сложной, практически безвыходной положении. Первый раз это было, когда был принят первый а, бюджет. Тогда они всунули столько там вот этого порка а, а, в бюджет и... Тогда вынужден был наш президент подписать. Почему? Потому что наша страна имела а, а, наши вооруженные силы на уровне 1945 года. Я это читала сама, это как бы не подвержит, э, это статистика, это э, так оно и было. А кто будет считаться страной, у которой, э, э, в общем-то, глиняный колос на, э, то есть, колос Коносна, на глиняных ногах, манер. когда нет Спасибо, нормальной э, дееспособной армии? Спасибо, Мария. К сожалению, времени больше нет. Спасибо за ваше выступление такое эмоциональное. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Вы, конечно, совершенно правы, что в бывшем Советском Союзе, ну как, основывается на Нью-Йорк Таймс и на всем этом левом масс медии но в Украине, слава Богу, есть Юрий Табах. Он там настолько открыл многим глаза, что уже, по-моему, люди прозрели, и очень многие понимают, что не совсем демократы их друзья. Спасибо большое. Хочется верить. Спасибо. Кто есть в Украине? Гарри Юрий Табах. А, Юрий Табах. Ну, да. да. Он не в Украине, он живет здесь, и он тогда летает по делам, но да. Ну, он Окей. там довольно активную в жизни. Будем Давайте мы все-таки сделаем перерыв, после чего вернемся. Буквально через несколько минут и продолжим. Возвращаемся в программу Леона Вайнштейна Голос здравого смысла. Телефон в студии 847-400-5200. Кстати, интересный э, закон подписал президент Трамп. Называется Тайпей Акт о признании э, о международном признании Тайваня. Э, такой пинок э, коммунистическому о, Китаю. Да, да? это для новости. Спасибо, я а обязательно вот сегодня только... залезу смотреть. Только это мне только... очень интересно. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Из-за введенного из карантина Юль Тапов, он не может вернуться пока в Соединенные Штаты. Скажите, пожалуйста, вот два триллиона доллара то, что пришли соглашения республиканцы-демократы. Если э, мы не последуем э, призыву Трампа о том, чтобы 12 апреля эти рабочие, ну, работники не вернутся на свои предприятия, то э, последует еще, нужно будет еще деньги для того, чтобы покрыть следующие бесконечные расходы. Так что же будет с Соединенными Штатами, если мы так будем бесконечно сидеть дома, а рабочие не будут работать, получать зарплату, у нас нашли пособие, экономика будет падать. Что же будет с Соединенными Штатами, если мы не прислушаемся к нашему президенту? Спасибо. Огромное спасибо за этот вопрос. Я этому вопросу посвятил два своих две своих передачи, которые я оставлю на YouTube и на Фейсбуке по полчаса, то есть час, что называется, разговаривал по этому поводу, но давайте я попробую, так сказать, в 5 минут, в 3 минуты в... сконцентрировать то, что я пытаюсь по этому поводу, пытался сказать. Значит, в той помощи, которую государство США сейчас выделяет тем людям, которые нуждаются, есть как бы две части. И я разделю их не так, как делят. Это банкам, это тем нет. Есть одна часть, которая просто немедленно помочь людям, которые оказались в трудном положении. И вторая часть, это поддержать сказать, бизнес, работу и т.д. на какой-то более-менее там срок. Да? А вот часть, которая немедленная помощь, она и нужна немедленно, потому что, как я уже говорил, есть люди, которые называют вот сегодня заработали, завтра скушали, им еще до конца так сказать, не всегда хватает. Да? А, и вот для этого там есть, а, они выделили 1200 долларов на любого человека, который получает а, в год меньше, по-моему, 70 тысяч долларов, если не ошибаюсь, такая у них была, или 75 тысяч долларов, такая планка. Значит, 1200 на человека, 2400 на семью из двух человек, и семья, ну, так сказать, двое, двое взрослых, двое детей, 3000 долларов. Опять, я знал это, когда это демонтировалось, я не знаю, что вот сегодня физически в финале подписано, поэтому извиняюсь, если я немножко ошибусь. Второе это добавили, по-моему, 300 миллиардов долларов, если не ошибаюсь, в фонд заработной платы, потому что огромное количество людей подало сходу, даже владельцы малых бизнесов помчались, с самим тоже надо кушать что-то, помчались, и, по-моему, за эту неделю было какое-то совершенно невероятное количество заявок на а, безработицу. Вот это вот нужно срочно. Теперь вторая часть, которая должна помочь нам, а вернуться в бизнес, вернуться в нормальную жизнь. Что это значит? Даже когда объявят, что можно уже идти обратно, да, но осторожно, там, так сказать, с масками, с масками, да, вы понимаете, что в рестораны сразу же не помчится столько народу, сколько было. Все перепуганы. Значит, вы понимаете, что не очень много людей будет ходить в спортивные клубы. Там не очень много людей, не столько, сколько ходило раньше, будут ходить там, в волосы. Стрич, или там что-то еще делать, да, к врачу на осмотр, на рутинный. То есть жизнь какое-то время еще и довольно долго, может быть, я не знаю, сколько, там, месяц, два, три, будет входить в какую-то более-менее нормальную рутину, потому что забывается и... А не дай бог еще будет одна вспышка. Снова все перепугаются и снова помчатся, так сказать, делать, так сказать, по крайней мере, не ходить всюду. То есть промышленности нашей нужно рестарт. То есть, ее нужно от промышленности, от сервисов, индустрии, неважно, неважно, что это, малый бизнес, нужно снова ее завести. И это требует времени. Так вот, если мы будем сидеть дома и не пойдем работать, то все эти деньги, которые вот придут, как вот только что сказал человек, который нам звонил, я с ним абсолютно согласен, они все прокушаются, проедятся, там про то, про все, все, но совершенно не подействуют на то, на что мы надеемся, что подействует снова запустить экономику. Значит, что придется? Нужен еще один а, такой же пакет, да, а потом еще один. А они тут еще засунули в этот пакет, и это абсолютно а, пропущенное республиканцами. Потом, так сказать, несколько республиканских сенаторов схватилось, но было уже поздно. Там Лесли Грахам, еще несколько человек. Там есть такой момент. Мы знаем... Что из опыта до давнего опыта, что когда люди, я сейчас говорю о людях, которые, так сказать, мал, малополучающие люди там, до 70, скажем, тысяч долларов в год там, так сказать, на, на человека, на семью, там, так сказать, до 100 тысяч долларов на семью и тому подобное, когда кто-то уходит на безработицу и он получает, меньше, чем 50% от своей нормальной зарплаты, то ему, что называется, на еду хватает, но на остальное все нет. Поэтому он начинает немедленно искать работу и с какой-то момент ее находит. Потому что, огромная огромный процент тех, кто потерял работу и получает меньше 50% обычной своей зарплаты, находят работу. Как только люди начинают получать больше 50%, они начинают немножко, ну подожду, мне же хватает, там, особенно если это 70%, 80%. Мне хватает, меня с этого там не берут, там какие-то налоги, что-то еще. Практически столько же, сколько я получаю сейчас, я получал на работе. поэтому И поэтому их поиск работы затягивается, они оказываются в значительно худшем положении. Мы им много платим, долго платим, и еще они потом оказываются в конце снова без работы. А в этом законе прописано 100%. 100%. Значит, и плюс к этому, мало того, что 100%, еще и в дополнение 600 долларов там, на спецнужды какие-то. То есть, что происходит? Человек потерял работу, пошел на безработицу, и вдруг выясняет, что на безработицу он получает, вообще обычно берут всякие там налоги, то и да? он получает 100% денег на руки, Плюс 600 долларов, то есть ему значительно более выгодно сидеть вот на этой безработице до самого ее конца, до последнего дня, до последней капли и выжить эту каплю. Все мы все люди, все человеки, кого можно осуждать за это, да? Вот. А потом начать искать работу. То есть сначала они высосут все, что можно. И я, это идиотский ход, но люди не виноваты. Люди, каждый, который, так сказать, получает такую возможность. Почему? Почему нет? Так вот, а потом они в конце оказываются, кончается, больше ничего нет. И они начинают тогда искать работу. И вот это ужасно, потому что надо будет их снова спасать. То есть там есть достаточно много неправильных моментов. Есть еще один момент, по-моему, он остался там. О регулировании цен на определенные вещи. Регулирование цен, поверьте мне, я не хочу сейчас сделать без экономический, но это ужасно. Это то, из-за чего рушатся индустрии. То есть, там есть несколько моментов в этом вот законопроекте, которые надо немедленно выходить на работу, немедленно. Я сейчас только не призываю вас... Что называется Civil Disobedience? Я не призываю вставать, так сказать, идти там. Я понимаю, что большинство людей, с которыми я сейчас разговариваю, они в том возрасте, когда они, так сказать, уже в той группе риска, которые, так сказать, больше всего заражаются и прочее. Я просто говорю, что на уровне страны надо решать, что делать, как сбалансировать необходимость, в общем-то, сказать, чтобы люди не забывали Вали и прочее. И, кстати, не так страшен черт, как его малюют, но это вообще отдельная история. С процентом умерших там такое мухлеж идет серьезный. А, как я понимаю, опять же. Вот. И балансировать вот Здоровье нации с здоровьем экономическим этой же нации, от которых будет потом на дальний срок зависеть здоровье нации уже какое угодно, счастье, благополучие, здоровье, сила и тому подобное. В общем, это очень серьезный балансирующий акт. И если бы, извиняюсь, падлы демократы и пресса, мы бы в какой-то момент, вот как сейчас в Израиле, все-таки они решили сделать объединенное правительство Извиняюсь, евреев, потому что иначе получалось, что надо было допускать 20% арабского населения со своими требованиями и тому подобное. Потому что они поняли, что это важнее чем игра, кто будет там первый премьер-министр, кто через полтора года придет вторым и тому подобное. Вот они объединяются. Вот нам здесь тоже надо бы объединиться. И было бы значительно лучше выходить из этой ситуации, когда одна сторона не занимается в основном тем, чтобы уговорить народ, что то, что делает правительство, это ужасно. И народ начинает нервничать. Значит, если Трамп говорит, давайте пошли на работу, значит, все средства массовой информации орут, ни в коем случае на работу не ходите, вы с ума сошли, вы все погибнете. И приводят цифры, которые меня просто ужасают. На уровне там 10% умирают в Италии от а тех, кто заболел. То есть, я хоть такое ахинею прут. И еще приводят какие-то источники итальянские. Ужасно совершенно. Врут нагло на CNN, просто их ловят. Каждую минуту о том, что они врут, что, что они прут. И тем не менее, они ловят, они продолжают и продолжают. Потому что у них есть миссия. Они Идеологически заряжены. Пусть будет плохо Америке. Пусть развалится нахрен все здесь. Лишь бы выгнать Трампа из Белого дома. И тогда жизнь станет прекрасной. Ну, прямо как при Обаме. Давайте попробуем принять Ура. звонок. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Леон, скажите, пожалуйста, там был пункт в этом договоре, очень возмутительный, что на библиотеку Кеннеди было выделено 75 миллионов. Он прошел или его все-таки вычеркивали? 25 вот миллионов. 25 миллионов выделили на Кеннеди-центр. Он вошел в законопроект, и эти деньги выделили. Давайте примем следующий звонок. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Леон. Здравствуйте. Это да. Владимир Гарсман, Сан-Франциско. Ваш сосед. А, приятно. Значит, по поводу вот этого employment, это на 4 месяца и не больше а 1100 в неделю. Я просто так. Забавление. Mm -hmm. А теперь я хочу вопрос Леону задать. Я не знаю. Может, он в курсе. Мы ведь ждали 31-го слушания э в хаузе бара, правильно? Тестимонию то Показания. 31 марта было... А... <связывая> а вы да? знаете, я... Так сказать, вы знаете, это стих. будет или нет? С, или это с, очень меня. много suspended activities, то есть очень много активностей, которые перенесены, отложены и перенесены до, и не сказано когда, просто потому что для этого надо собирать людей в одно место, процедуально, так сказать, процессуально и тому подобное, то есть сейчас пытаются этого не делать, поэтому все это отложено. Да, мало того, они, похоже, все разъедутся и будут находиться у себя по местам, так что ни, никаких да, слушников, да, никаких. По крайней мере, 2-3 недели точно чередуют. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Слушаем вас. Алло. Ну тогда перезвоните. Не там слышу э -э -э, клавиборд стучит, щелк, щелк, щелк, но так <Atlanta> никак не трансформируется в голос. По поводу работы, по поводу открытия бизнеса. Вот просто один пример. Дилерские автомобильные не работают, закрыты. Это значит, что сборочные линии в Детройте, которые собирают автомобили, не работают, то есть тысячи людей не работают. А плюс еще те, кто выпускает для этих сборочных линий какие-то детали, комплектующие и так далее. Это еще тысячи и тысячи. А еще как за счет тех, которые льют железо и пластмассу? Да. да, да. Вот, поэтому, поэтому и когда мы вернемся когда-то, так сказать, на работу, это не значит, что все кинутся покупать машины, это не значит, что потребность в автомобилях и начнет на полную мощность работать сборочные линии то есть это такая цепочка довольно сложная и довольно серьезные последствия этому и чем скорее мы выйдем из этого состояния ступора тем, тем лучше нельзя, что... нельзя все просто выключить страну а потом включить да. и оно поехало как электричество так не работает оно Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Андрей Мигалион, а, Владимир Ким а, Меня больше интересует, да, чёрт с ними с этими с этими десятками миллионов. Хуже это уже, как говорится, take it as Меня гораздо больше волнует, что в этом, так сказать, закон о помощи включены такие невинные пункты, как запрет федеральный запрет на принятие закона Water Siding о том, что э, можно регистрироваться в день э, из, из, из, и выборов, ну и так далее. Это мечта о том, чтобы возить мешками бюллетеней что мы знаем, у, э, уже было. Ну, и это означает нас демократов как... навсегда, потому что они не стесняются... Вы знаете, сколько вот этих было сомнительных выборов, где в каком-то округе... Владимир, округе. давайте остановимся, потому что эти положения, насколько я знаю, не вошли в законопроект. Мне кажется, что они вычеркнуты. Я прошу прощения, да. но это то, из-за чего Трамп отказался подписывать. Да. Я, еще раз, я в самом начале сказал, я финальной версии не читал. Но вообще я знаю, что вот это все вылетело. Может, в последний момент что-то вставили, я не знаю. Нет, насколько я знаю, это все не вошло в законопроект в окончательную версию. Добрый день, пожалуйста, Филипп. Ну, добрый день. Я хочу узнать ваше мнение по поводу сумасшедших цифр, которые вообще звучали, звучат в прессе и так далее. 90 тысяч у меня, если получает, они получат получат по тысяче, а кто больше получает и так далее. Но 90 тысяч – это не прожиточный минимум, который получает а, 30-40% работающих, где на семью 35-40 тысяч. Может быть, надо было не давать эту тысячу, миллиарды и миллиарды долларов, тем, кто имеет больше, допустим, 40 тысяч на семью или 50 тысяч, а дать 2 тысячи тем, кто имел 30 тысяч и жил от чека до чека. Ваше мнение, пожалуйста». Вы знаете, мне, мне безумно сложно, а, потому что я думаю, что а, в этом смысле статистические правительство просчитывало, а, у, у кого проблемы, насколько они проблемы там, и тому подобное, и разбирало это с возможностями, которые так сказать, мы можем выдать или там занять или там что-то еще. А, мне очень сложно, и я не думаю, что нужно вот в это лезть, а, сколько до такого количества, должны получать, почти того количества, должны получать. Uh, не, не, не, не в этом суть. Лю, людям надо помочь. Uh, есть люди, которые получают 70, у которых ни одной копейки не отложено. Есть люди, которые получают 40, у которых отложены деньги. Все живут по-разному, все тратят по-разному и тому подобное. Не наше дело, что называется, говорить, а раз ты там не сохранил денег, тогда мы тебя накажем, или там, тогда мы тебе не поможем. Значит, помогать надо. Uh, точно как с цифрами, безумно сложно с этим разобраться. Uh, другое дело, что... Uh, Достаточно много там положений, которые там не должны были бы оказаться, если бы, скажем так сказать, не, не было бы борьбы между республиканцами и демократами и не было бы вынужденным делать популистские всякие меры. Если бы действительно всерьез специалисты бы всякой политики уселись э, и продумывали о том, как вытаскивать, помочь людям сначала всю секунду, а потом как вытаскивать промышленность и нас всех из той, извиняюсь, задницы, в которой мы все оказались, а тогда я думаю, что много чего того, что там есть, там бы не было. Но мы живем в мире политическом, они а все, кто сидит и решают что-то Завязано на свое. Они все хотят получить с этого либо продолжение своей политической карьеры, либо либо денег, либо что-то еще. И, к огромному сожалению, так построен мир, и так построена наша лучшая в мире, но несовершенная конституция. А, и, а, ну, скажем так, давайте... давайте Поддерживать те начинания, которые говорит единственный человек с очень правильным, потрясающим видением, гроссмейстер вот, нашей жизни Трамп. И я говорю не потому, что я там влюблен там или что-то еще, бля, потому что я вижу как вещи, которые я не понимаю, зачем он делает. И через два месяца вдруг начинает становиться понятно, что он продумал это и делал это, что никому еще понятно не было. Такое впечатление, что у него есть видение какое-то вот в каком-то другом пространстве, он видит, что идет и как оно идет. И он это пытается, знаете, вот... человек начинает вдруг подкладывать соломочку куда-то. Ты думаешь, зачем Диод забрал у лошади и солому и начинает класть ее под окно. Потом выясняется, что он выпал через два дня из этого, ребенок выпадает из этого окна и опа, там солома лежит. Поэтому в этом смысле давайте доверимся все-таки тому, что Трамп основные шаги правительства направляет и делает правильно. Пока что я не вижу ни одной ошибки серьезные ошибки, которые он, он человек, он не Бог, он делает ошибки, конечно. да. Вот, особенно, когда он нервничает, он говорит, что-то может не то. А срывается, так сказать, как всему и тому подобное. Но действия пока что не было ни одной серьезной ошибки по действиям. И я думаю, что когда человек 99 раз сделал правильные вещи, можно сказать самому себе, похоже, что он и сотую сделает правильно. Ну и неотрамперы используют сложившуюся ситуацию для того, чтобы покричать, прокричать. Вот а, выдержка коротенькую просто шапку практически из одного поста на Фейсбуке от неотрампера. А больше трех лет мы говорили, что будет, если президентом станет Дональд Трамп. Мы, это Нева Трамперы, бывшие члены республиканской партии, которые говорили, что Трамп это шарлатан и смерть для консервативного движения. Над нами ехидно смеялись, нас называли Райна, а, хотя на самом деле Райна это те, кто спустил в туалет все свои республиканские принципы в надежде на спасителя от Хиллари трампа вот это это такое мягкое начало дальше что э, в этом тексте это просто уму непостижимо просто уму непостижимо это то есть вот они настоящие республиканцы ну, и, параллельная и... сережа это параллельная реальность то есть вот существует реальность которую видим мы содержит реальность которую видят они я уж теперь боюсь говорить что я правильно ее вижу да Потому что все мои ощущения говорят смотри результаты мне недавно позвонили э, из из лос-анджелесского такого довольно крупного Радио, скажем так сказать, вещательного центра, и попросили дать оценку: а, значит, почему они такие левые, явно Лос-Анджелесские, не знаю, как они на меня набрели. А, значит, вот ты иммигрант, ты самый, вот как ты это оцениваешь? А, Я что начинаю говорить, мне говорят, а ты что, Трампа? Я говорю: да. А почему? Причем такое не то, что там, так сказать, наступательное, а такое абсолютно ошарашенное, а почему, Тип того, у тебя же образования есть, ты же там, я не знаю, там не совсем сумасшедший и не редный, вроде бы, и я говорю, ну как, я смотрю на результаты, пауза, и вдруг человек говорит, мне, ну назови хоть один результат с Трампом, хороший. Да. И я вдруг понял, насколько в параллельной реальности они живут. Ну, я говорю, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Он мне основном, говорит, ну, ты говоришь, безработица. Но она же, она же опять высокая. Ха. Леон, ну, если, так сказать, мы апеллируем к, к нашему мнению, на основе нашего опыта, нашего понимания того, что происходит, но когда а, мозговой центр а, консервативного движения Heritage Foundation говорит о том, что 64 процента э, действий Трампа в первые два года соответствует консервативным целям и заявляет о том, что Трамп да. в современной истории а, наиболее консервативный президент, чем кто-либо из его предыдущих, так сказать, а, приз, из предыдущих президентов. Но это специалисты, это мозговой центр консервативного движения. Конечно. А а а эти... либеритар, ли, консервативный центр а который абсолютно привержен именно вот консервативным ценностям, не только они, я тоже читал, так сказать, слышал и прочее, которые говорят, что он популистскими методами добивается власти и расположения народа, но он действует поразительно как раз, как консервативный президент. Спасибо огромное, Леон, и до встречи в следующий раз. До свидания.